Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И с вами Роман Дусенко и бизнес-завтрак на радио Сегодня первый летний эфир. Правда, лето в Москве оно особенное. Мы одели плащи, но пока шли на студию, уже потеплело. У меня сегодня в гостях прекрасная компания. Я даже вам скажу больше, я сначала представлю, а потом расскажу об этой компании чуть больше. Итак, Ренат Негматулин. Доброе утро. Ренат, у нас руководитель сервисного департамента компании Samsung. Марина Доронина, пресс-секретарь Samsung. Марина, если вдруг я что-то не так назвал, что-то неправильно, у вас же корпоративные правила строгие достаточно, прям поправляйте меня, это у нас абсолютно нормально, у нас абсолютно свободный эфир. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Да. Как у вас настроение, Вот когда вот ощущение, вот вы пришли, теперь будете рассказать о своей любимой компании? Отлично, солнечный день. Лето. Класс. Летнее настроение, да? Дождь прибил тополеной пух. можно Спокойно дышать и общаться, не кашляя не чихая. Конечно, знаете, вот я, честно говоря, испытываю легкое волнение, потому что когда ты общаешься с представителями, а по сути вы и есть для меня компания Samsung. Я буквально вчера вечером с детьми мы покупали телевизоры Samsung в видео, целых две штуки купили. Вот. Я вспоминаю детство свое. И это было, когда вообще был сумасшедший дефицит были вот эти аудиокассеты. И, значит, это было Aqua, Бас, там какие-то, там Denon и Samsung. Потом появились кассеты Samsung. И для меня это что-то вот ну, оттуда, из прошлого. И вот сейчас я разговариваю с вами, все-таки как бы жизнь настолько дает уникально много шансов. Как вы появились в компании Samsung? Ренат, давай на себя на себя. В компанию Samsung я пришел в 2005 году. 13 лет» Да, пришел из индустрии тепловой энергетики, была и есть компания «Силовые машины», это российская компания. И в 2005 году я принял для себя решение попробовать поработать в иностранной транснациональной корпорации, понять каково это, да, вот работать, с, ощущая европейский, да, международный опыт пришел в компанию Samsung а, с четким а, целеполаганием поработать два-три года, набраться uh -huh. опыта и пойти дальше. Но ну, так получилось, что вот это вот… А... Процесс набирания, опыта, mm -hmm. да. Да, процесс набирания опыта. Да, процесс набирания опыта и постоянные встряски внутри компании затянули меня, и теперь я вот работаю в компании уже больше 10 лет, глубоко а в вот корни. Интересно очень, прежде чем мы Марине дали а вот все-таки компания, но ну, мы знаем прекрасно, что Samsung исторически, оригинал from Южная Корея, да? но вот это, ты говоришь европейская компания, так Samsung это европейская, трансцензиональная, азиатская, какая культура больше превалирует? Ну, это э, очень такой э, э, тонкий вопрос. Да, конечно, оригинальная компания Samsung пришла э, с, э, с корейского полуострова, и менеджмент у нас превалирует корейский. Но тем не менее, тем не менее, глобальная так, культура такая, наверное, да? Конечно, так как компания является глобальной, у нас при, постоянно происходит ротация кадров. Э, коллеги, которые поработали в Европе, приходят в а офисы, вот из в, России. И... Коллеги ездят куда-то вот из российского офиса. То есть, конечно, есть? то есть конечно. Ты, ты мог куда-нибудь поехать там? Ну, я надеюсь, что у меня еще все впереди. Я надеюсь, что мои работодатели это слышат, они предоставят такую возможность. Но де-факто-де-факто, де да, у нас, несмотря на то, что гены корейские, компания стала абсолютно международной, но уже лет 10-15 назад это ощущается. Да, Марин, как у тебя сложилось? Откуда? Как любовь возникла с первого взгляда? Любовь возникла. В 2004 году я пришла в компанию в декабре 2004 года. До этого я работала в сфере туризма с Италией, с итальянцами. И э, я пришла в компанию, э, защитив диссертацию. Я историк по образованию. как раз я коллеги коллегия за... тоже, по историк. О, отлично. Я как раз в защитила диссертацию 2004 года и в декабре пришла в Самсон. Я занималась культурой повседневности и разночинцами русскими. Да, как контркультура. И я пришла в компанию, потому что мне хотелось работать, продолжить. Я работала с европейскими коллегами, мне хотелось более чего-то глобального. И я, с другой стороны, мой давний интерес к истории Востока, я в свое время интересовалась восточными различными экономическими процессами, и как это происходило в Японии, как это происходило в Корее. Ну, японское чудо, конечно, и да, корейское да, чудо. Это и, вот, да, это вас, да. азиатские львы да, да, их называли. это было да. был очень интересно, когда вот я училась в университете. И было здорово. И когда э, возникла возможность, я увидела, что требуется человек, я подумала, о, это отлично, это про меня, это все про меня. Правда, требовался мужчина а -а -а. с техническим образованием, но я пришла и сказала, что я хочу, хочу да, и, они, и мне в ответ ответили, что мы вас искали три месяца. Вот, ну, Слушайте, где же вы были? же вы были. Да. Помимо того, что я занимаюсь консалтингом, вот в области менеджмента я еще достаточно много уделяю внимания карьерному коучингу. И люди э, не верят в то, что в компании такого уровня, как СМИ, можно просто прийти с улицы. Вы яркий пример того. Да? Вы же проводите собеседование, Ринанд, да. Так. Это по знакомству ты берешь людей только, родственные Нет. связи, Нет. по блату Нет. или как? Нет. То есть, как попасть в Samsung? Вы знаете, на самом деле, чтобы попасть в Samsung, нужно соответствовать тем, тем критериям, которые работодатель вам ставит. И в первую очередь, это адекватность. Когда ты общаешься с человеком, ты пытаешься понять, человек может реагировать на поставленные задачи ну, адекватно. Да? Во вторую очередь, ты смотришь, естественно, профессиональные навыки этого человека, соответствуют они или нет той позиции. Но самое главное, когда ты выбираешь э, человека, ты пытаешься определить, может ли он что-то привнести в компанию Samsung, и можешь ли ты эту человеку... То есть -то это обогащение. Да, конечно. Потому что если человек приходит в компанию Samsung, у вас начинается э, тесное сотрудничество... Коллаборация такая. да, коллаборация. Да, ты учишь человека, человек что-то учит тебя становится значительно теснее контакты. А язык какой коммуникации русский, английский, ну, корейский? У нас официальный там... язык английский, английский для всей да? документации, да, но, ну, безусловно, в российском офисе мы по-русски. По Друзья, что такое Samsung сегодня? Ну, чтобы нам всем было понятно, для меня это телевизор, телефон, но я так понимаю, это что-то гораздо большее. Ну, я бы сказала, что это гораздо больше, потому что Samsung это не только высокие технологии, прекрасная техника, телефоны совершенно суперсовременные телевизоры, но, опять же, это и рнд исследование Буквально недавно мы открыли московский центр искусственного интеллекта Ничего в России, себе. да, их всего пять в мире. А как вы пос посмотреть, туда можно зайти? Или это только закрытая ну, какая-то штука? Может быть, чуть-чуть позже мы то расскажем о результатах. Да? но ну, экскурсии туда не будет, потому что там люди работают. А, -а, -а то есть это лаборатория, подтверждаешь? Да, это да? лаборатория. Там четыре uh, различных направления. Вот российский офис будет как раз заниматься uh, своим направлением, который связан с машинным обучением. Mm -hmm. uh, таких uh, всего пять центров в Торонто, в Кембридже, oh uh, в Сеуле, и, и в Силиконовой долине. Говорят, и ребята. мы как бы российский один класс, из них, один из класс. пяти. Поэтому, то есть Samsung это и технологии. Samsung это завод, это производство совершенно современное, автоматизированное производство. Сколько человек работает на заводе? Примерно. У нас завод в Калужской области, и там порядка 1200 человек работает. Завод выпускает телевизоры, стиральные машины, мониторы для России, для стран СНГ. Это автоматизированное полностью производство, очень интересные технологии. Есть то есть он а... большое, если 1200, и при том, что он полностью автоматизирован, то там, видимо, действительно объемы впечатляющие, mm -hmm. да? Да, да. Что еще Samsung? Samsung это отличные различные социальные, культурные проекты, образовательные проекты. Мы поддерживаем, например, юных программистов. Мы их обучаем. У нас есть специальная методика, есть проект эти школы Samsung, где мы вот учим школьников программирование, и у них это успешно получается. Также у нас есть проект для студентов, который связан с интернетом вещей, и студенты тоже учатся по нашим программам, несколько вузов российских, и в том числе в российских регионах работают с нами. – Класс. Ну, да. Марина говорит абсолютно верно, хотела бы чуть-чуть ее дополнить. – И Samsung – это еще отличный сервис. – Samsung – первоклассный сервис, все верно, спасибо, Марина. Да, тут, если сделать чуть шаг назад и посмотреть, что из себя представляет Samsung глобально… Безусловно, это телевизоры. Роман, как ты правильно отметил, 10 лет подряд Samsung является крупнейшим в мире производителем телевизоров. Ну вот и... удивительно, что мы уже не смотрим на Sony, там, на Panasonic, мы уже сразу смотрим на Samsung. И на телек, когда нет. я приходил в 2005 году, да, тогда еще были, были сильные такие бренды: Sony, Panasonic, да, Philips. Да. И Samsung амбициозно говорил: мы будем крупнейшими. Честно сказать, да, на тот момент у меня был, ну, если не скепсис, ну, капелька сильней, только, сомнения, только что сомнения, это возможно. Да. Да. Uh -huh. Но тем не менее, вот Samsung показывает, что они глобальный э, номер один производитель телевизоров. Более того, есть еще один интересный момент, который тоже меня очень сильно удивил. Э, несколько лет назад я посещал Корею, и мы э, видели завод по производству полупроводников чипсетов. Тогда, когда Samsung показывал нам э, этот завод, он сказал, что у них глобальная цель стать номером один по производству чипов памяти полупроводников. На тот момент это была эпоха Intel. И тогда я тоже сказал, ну цель, конечно, амбициозная, да, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, но сомнения были, и вот уже сколько, фактически год Samsung опережает Intel по, по производству, по производству mm -hmm. полупроводников. Супер, друзья! Мы отлично разогрелись, поговорили. Я думаю, что у наших слушателей возникло представление о вас, о компании. Все очень классно. Мы познакомились с Ренатом Марина, я не помню, ты была на этой церемонии, где мы вручали много-много призов за сервис обслуживание и за сервис, вообще, за customer experience на, на форуме Светланы Жилиной. Мы им все передаем большой Нет, привет. Я, я, к сожалению, не была, но Ренат мне вначале да. прислал показать. И я помню, что мне, что мне, мне приходилось Ренат вызывать много-много раз в разные категории. Давайте поговорим немного о сервисе. И о людях, ведь моя программа, мы, я пытаюсь исследовать как можно сделать так, чтобы люди в компании работали эффективно, через какие внутренние практики, через какие инструменты, ну и, конечно же, сервис с точки зрения того, как основа взаимоотношений с клиентами. Я предлагаю начать с простого. Вы когда-то приходили в компанию, вот как новые сотрудники. Я понимаю, что это было много лет назад, но вспомнить, а какие ценности вам показала компания, когда вы в нее пришли? Чтобы вам было легче, давайте, может быть, а какие вы ценности показываете сейчас вновь пришедшем сотрудникам, компании? с чего все начинается? Когда я пришел в компанию в 2005 году, у нас было естественно ориентейшн тренинг, где нам рассказывали, что из себя представляет корейская культура, компания Samsung, нам называли эти ценности. И ценностью номер один были люди, people. Я тогда посчитал это абсолютно формальностью. Ну, надо что-то такое громогласное заявить, пускай будут люди. Да? Тем более, что я понимал, что вот на Корейском полуострове никаких ресурсов нет. И все за счет чего компания Samsung развивается, это человек, абсолютно верно. Я посчитал это логичным. Но потом, когда я вот работал вот на протяжении нескольких лет в компании Samsung, я видел, как устраиваются взаимоотношения между высшестоящим и нижестоящим. Да? Как происходит принятие решений. Какие основные принципы, например, вот проповедует ты как руководитель в отношении вот с нижестоящим высшестоящим? В первую очередь это индивидуализм. Обязательно. Угу. Очень часто мнения могут расходиться, но это не значит, что твое мнение, если ты начальник, оно правильное. Нужно дать возможность человеку попробовать себя проявить и пытаться оценить позицию твоего коллеги с разных сторон. Я много бываю в русских компаниях, в российских компаниях, часто езжу по России, выступаю, Вот буквально в Омске был на прошлой неделе, у нас говорит, что у нас не принято выражать свое мнение, отличное от мнения руководителя, или если бы руководитель встретил мнение сотрудника, который открытым, в диалоге тебе сказал, «Вот я не согласен, потому это обида, это значит судьба этого сотрудника, по сути, в компании предрешена. У вас не так? Ну, давайте я не буду кривить душой. Если ко мне подойдут и скажут Петрович, ты не прав, да, вот надо вот так вот делать, то э, такую позицию я вряд ли приму. Но если аргументация будет, да, критика да, будет. Да, Ренат, вот я услышал, а вот посмотри с этой стороны, может быть, вот так, да, ну, то есть разумный диалог, когда есть, высказывается альтернативная позиция. Абсолютно верно. Главное понимать, к чему ты стремишься. Если uh -huh. ты хочешь самовыражаться и самоутвердиться, да? сам то ты всегда будешь диктовать свое видение. Uh -huh. Если твоя задача сделать так, чтобы твоя команда компания Samsung Была добилась какого-то успеха, то нужно оценивать еще и позицию твоих коллег. Потому что все-таки в итоге их мнение, если оно корректно, это в том числе и твой успех. Вот э, ну, смотри, если возьмем э, фактически твой карьерный трек в Samsung за э, 13 лет, ведь... Ты же вырос как руководитель состоялся как большой топ-менеджер сегодня вот какие бы ты привел важнейшие компетенции менеджер которые ты приобрел менеджерские компетенции да они у меня постоянно видоизменялись <силляет> но ну, вот а, сегодня а, а, сегодня а, а, а, со временем но вот сейчас для меня самое важное да это правильно подбирать людей <силляет> и им помогать класс вот если у меня это получается, сначала правильно человек обозначить на правильную позицию, потом помогать, то все остальное придет само. Супер. Вот это для меня важно. Марин, вторая ценность, наверное, ты вспомнишь, что да, первая была люди, какая была вторая? А, наверное, я бы сказала здесь технологии, угу. потому что... Технологии очень важны для Samsung, и мы стараемся сделать их полезными. Все людей. технологично. Многие процессы у нас завязаны а с технологиями. А люди имеют право высказать, что вот мы видим, что процесс работает неэффективно. Да, конечно имеет. И вот услышит его кто-то? Конечно имеют, они могут это, это сказать. Это как политика да. в компании принята. За счет чего люди чувствуют открытость, атмосфер. как вам, как топом, удается это создать? Ну, я думаю, что у нас все могут сказать и своему руководителю, обсудить в своей команде, какие бы процессы можно было бы оптимизировать, что можно было бы сделать лучше, быстрее. И я бы еще сказала, что Samsung – это скорость, потому что мы быстро меняемся, мы следим… Это третья ценность да, уже, да? Да, это одна из ценностей. Мы следим и за тем, как меняются технологии, мы следим за тем, как меняется рынок, мы следим, как за тем, меняются люди, поколения, потому что прошло… вот мы в компании с Ренатом уже более… 10 лет, и за 10 лет это совершенно другие люди пришли в компанию. Супер. Вот вы яркий пример того, как компания делает профессионал. Скажите, если ну на вас это рожает, значит, и на всех тоже. Вот какие программы с точки зрения вас, формирования как топов, как лидеров приняты в компании? Насколько сегодня компания уделяет этому вниманию вашему развитию, даже если вы сейчас на топовых позициях? Ну, много образовательных различных курсов, проектов у нас специально, у нас проводится, ну, это опрос, не опрос, но собираются пожелания, кто хотел бы… Вовлеченность, да, удовлетворенность. Кто, да, кто хотел бы, может быть, какие-то свои навыки повысить, например, кому-то необходим тайм-менеджмент, кому-то необходимы какие-то лидерские качества, и предлагается пройти какие-то курсы… Там ищется коучи. Или, например, мы тоже смотрим, что можно, что какие Очень интересно будет. На рынке, я думаю, что мы продолжим. Пригласим вашего HR директора, чтобы он более конкретно рассказал уже о, псих, ну, вот о технологиях управления персоналом. Ренат, что ты интересно, вот, с точки зрения своего развития можешь рассказать? Ну, хочу сказать, что э, компания Samsung э, изначально в HR сильны два направления. Это Lн D, Donald development. Э, э, по-русски? Это отдел обучения, давайте так это назовем. Да? Learning development. Learn and development mm -hmm. да, там работают очень сильные сотрудники, которые изначально определяют на уровне глав департаментов потребностей и нужды, да, и потом составляют годовой план обучения. А вторая составляющая, которая... Что а тебя учишь, спрашивают об этом, хочешь ли ты учиться, или нет? вот когда тебе такой план обучения? У нас очень тесный контакт ага. с руководителем отдела обучения, так же, как и у всех руководителей компании Samsung, потому что задача постоянно своих сотрудников uh -huh. да, понимать что вот исходя из изменяющихся реалий нужно дать больше знаний там связанных с дигитализацией да или подкрепить еще раз какими-то тренингами вопрос связанный с коммуникациями с продажами да вот, вот это все в отделе продаж оценивается английский powerpoint excel да, access да, все да, это да, преподается да. на постоянной основе вторая составляющая которая считается тоже важно выделить в компании samsung это талант менеджмент то есть взращивание и поиск талантов, да? Абсолютно верно. Взращивание и поиск талантов внутри компании. То есть у нас идет контакт с HR, где мы определяем людей, да, вот потенциальных лидеров. Там, человеку, там, допустим, 25-27 лет, но ты как руководитель видишь в нем уже большой потенциал. И ты понимаешь, что вот этому человеку было бы неплохо там подучить чуть-чуть управление людьми, ресурс менеджмент, да, или там soft skills, а, а, ему предоставить курс обучения. Вы это все прорабатываете в рамках той же программы обучения, но вот уже сквозь призму талант менеджмента. Там определяются люди, которые являются ну, вот, ключевыми, core people. Это uh -huh. ты понимаешь, что вот уход этого человека будет еще более болезненный, чем уход любого другого сотрудника. Значит, таких людей нужно стараться удержать, нужно понять, что этим людям не хватает. Все это происходит в рамках. Коммуникации. А вот core people, да, такие ключевые сотрудники и как сейчас достаточно модно в тенденции high potential, high персонал. Это одно и то же или это разные вот, в твоем восприятии? Um, high potential это uh, человек, который может в перспективе, да, добиться больших результатов. Да, Это вот такие звездочки. Uh — -huh. а, Восходящие. — Восходящие, да. А — Core people — это уже core взошедшие, people, да? — да, Вот если вспомнить э, матрицу Bostel Consulting Group, BCG-матрицу, uh -huh. да, там есть такое мнение, как дуйная корова. — Да, они где-то вот тут, вот в верхнем правом. А, — В а верхнем правом — это звездочки, а, и... а вот в нижнем правом. — В нижнем правом, правом да. да они потом люди, к собакам которые... уже двигаются, да? — Вот их нельзя допускать двигаться к собакам. Это те люди, которые уже сейчас… — Менеджеры разговаривают с вами. — Да, да, Их нужно удерживать держивать холить или лей, целовать в лобик и говорить что они просто красавцы есть какая-то звезда что я там core people Samsung, там или что-то какой-то отличительный знак вот он идет по офису о вот он Ванов да core. его просто все знают а сколько вот ну на московскую ну не знаю, на московский офис да можно говорить или там сколько таких вот на офис России и СНГ таких core people мне кажется, этот вопрос лучше обсуждать с Ачаром. Ну владеем. примерно там 100, 200 двести. Ну, практика показывает, что это где-то порядка десяти процентов, да, возможно. И если наш офис это свыше тысяча человек, да, то это. Ну сотни, сотни наберется, золотая сотня, да? Да. Окей, okay. да. да. А еще а, вот Ренат не сказал, но мне хотелось бы это проговорить. Очень интересные а, обучающие программы есть именно в сервисном подразделении, потому что. Я думаю, что мы сейчас как раз к сервису вот, подойдем. Вот Ты нам, пожалуйста, бы напомни. Обсудить, да. Ну и, собственно говоря, вот Марина нас взяла вот так вот за нос и погруднула к сервису. Ты директор сервисного департамента Samsung. Скажи, пожалуйста, вот что такое сегодня в представлении транснациональной компании сервис? Uh, миссия сервиса заключается в том, чтобы uh, сохранить лояльность клиента, uh, несмотря на сложности, которые клиента могли возникнуть от эксплуатации аппарата, и uh, решать все проблемы, которые его расстраивают. То есть мы должны в первую очередь устранить фактор недовольства, <coughs> а, во вторую очередь сохранить или даже преувеличить лояльность к то есть это то, что делает э, сервис, в нашем понимании. Если раньше... 90-х в начале нулевых, да, там сервис это фактически было, там. В... в прямом смысле сервис-центр Samsung. Если раньше сервис был это ремонт техники, то ну, ну, да. сейчас это решение проблем клиента. Угу. Вот мы к этому подходим потихонечку. Ну, вот я на самом деле, вот вы пока мне не сказали, что сервис это ремонт. У меня как-то в голове забылся вот этот вот ассоциативный ряд. Но мне бы хотелось вот еще услышать: сервис по отношению к клиенту внутреннему и внешнему. да. Вот все, что я слышу, это пока только про внутри, внешнего. А что по отношению? сервисного отношения к внутреннему клиенту Марин, как вот. А кто у нас внутренний Коллеги? клиент? Коллеги, сотрудники. Это мы? Да, как, какая вот у тебя вот стратегия в отношении этого? А если мы говорим про внутренних клиентов, это сотрудники, сотрудники подразделение, с кем да? мы работаем, да? по отношению к ним я стараюсь проявлять эмпатию, uh -huh. То есть стараюсь их услышать. Понять, чем продиктовано их поведение. И по возможности, если компания позволяет мне это с точки зрения ресурсов или политики, удовлетворить. Ну их вот мы пожелания. и коснулись темы нашей программы. Давай, почему ты выбрал тему именно эффективность управления людьми через эмпатию? Эмпатия это сопереживание. Да? Это понимание позиции клиента, внешнего или внутреннего. И без вот, эмпатии ты никогда не сможешь достичь э, эффективности в переговорах. Когда ты понимаешь, чем продиктована позиция твоего клиента, а это и есть эмпатия, то тогда ты сможешь быстрее добиться этого. И на результаты. совещаниях, и во взаимоотношениях с внешними клиентами. Вот, а как научиться этому? Как вот взять, как, я эмпатичен или я, ты анти -эмпатичен, ну, не антиэмпатичен? Вот, как ты в себе вот нашел вот этот инструмент и начал его прокачивать? Ну, э, сама э, вот, понятие импатия ⁇ это э, относительно свежее слово. Оно появилось в начале 20 века, и до середины 20 века оно использовалось в основном в психологии. Ну да, или даже в там вполне возможно, да? Потом, ну, я это глубоко не копался. Я надеюсь, и не буду. Потом в 70-х годах, да, это слово пришло в HR. То есть HR впервые стал понимать, что нужно оцениваемся нужды своих сотрудников, да, то есть внутренних клиентов. После HR этот э, тренд, этот инструмент пошел в, продаже, в технологию продаж. Да. Абсолютно да. верно. Сейчас, в 21 веке, эмпатия поголовно... Присутствует уже в маркетинге. Буквально вчера я вам говорил, что был модератором сессии вовлеченность и лояльность людей. Алексей Кирсенко, HR-директор по официальный дилер Mercedes-Benz в России, говорил: наш бизнес это эмоции, наш сервис это эмоции, а эмоции это эмпатия. Правильно получается, вот здесь мост такой. Абсолютно верно. Бизнес ⁇ это эмоции, эмоции ⁇ это эмпатия, а эмпатичный довольный клиент ⁇ это ресурс, который позволяет зарабатывать больше денег. Вот и все, вот, вот цепочка. Теперь вот это, понятие эмпатия ⁇ деньги. Эмпатия ⁇ деньги. Теперь вот эта стратегия. Смотрите, вот получается, что она очень классно линкуется с точки зрения вообще ценности. Человек, его взаимоотношения внутри команды. Человек. А с точки зрения взаимоотношений его с клиентами, с акционерами, с коллегами, с не знаю, любыми другими контактирующими сторонами. Ведь любой человек, по сути, работающий в Samsung, общаясь с любым другим человеком, представляет Samsung, верно? То есть, ну, неважно, даже Конечно. в деловой жизни, не в деловой. То есть, это вот, ну, поэтому вот... Как им в голову положить, взять вот эту эмпатию, открыть коробочку, ты мне рассказал про прекрасную машинку, забыл носок туда положить, открыл лючок, положил эмпатию, закрыл лючок, включил, она все продолжила стирать. Ну сейчас у нас произошел скрытый product плейсмент стиралки двош. Спасибо большое. Касательно того, как культивируют эмпатию, мы занимаемся этим много-много лет, да, и причина этому очень прикладная. Ежегодно мы в сервисе проводим исследования удовлетворенности клиентов нашим сервисом. С какими инструментами? Исследование называется CSI, Samsung Custom Satisfaction угу. Index. Инструмент является опрос. Это довольно такой емкий опросник, который по времени занимает 15 минут. Это все, всех клиентов или выборка это идет выборкам для нас она абсолютно закрыта то есть она вы идет. не знаете кто отвечает мы не знаем кто отвечает исследования проводит штаб квартиру напрямую нанимает какую-то компанию они там, нанимают да? компанию и эта компания общается с клиентами именно нас а нам в конце года э, дают результаты кладут uh -huh. их на стол почему потому что э, есть операционные показатели но операционные показатели не всегда могут отображать вот, суть. То есть количественные и качественные, по сути, да? Да, абсолютно верно. Штаб-квартира делает срез не только по нашим операционным показателям. Она смотрит на ситуацию на рынке в целом. Наши показатели могут улучшаться, а рынок может развиваться еще быстрее. Мы будем отставать от этого рынка. Вот, поэтому в рамках ежегодного исследования штаб-квартира оценивает уровень сервиса. По каждому подразделению глобально. Там оценивается скорость предоставления услуги, качество предоставления услуги и, внимание, эмпатия. И если на с какого, какого года появилась там такая эмпатия? Эмпатию стали активно замерять, по-моему, с 2011 года. И что мы увидели? Мы увидели, что если по скорости, по качеству оказания услуги да, там, ситуация более-менее прозрачная, и мы можем на нее напрямую влиять. Да, там, заплатил больше денег, услуга стала быстрее. Да, там, э, э, нанял более профессионального инженера, и услуга стала более качественной. На эмпатию напрямую так повлиять невозможно. И эм, в рамках этой, э, этого исследования выявилось, что эмпатия в России не только самый слабый показатель, он очень сильно отставал от среднеотраслевого по Самсунгу, по всему миру. То есть для нас это было такой а, а, точкой приложения всех наших усилий. И вот начиная с 2011-2012 с года точно, мы стали работать над тем, как культивировать эмпатию. Мы сделали большое количество разных подходов, да, там, упражнений, как это говорят, там, привлекали разных тренеров для того, чтобы поднять эмпатию. Я говорю сейчас подъем эмпатии у наших партнеров, сервисных центров, которые коммуницируют с конечными потребителями. Мы нанимали профессиональных тренеров из бизнес э, школ э, которые давали теоретические составляющие. Потом у нас был замечательный тренер, который преподавал науки актерского мастерства. Это тоже важно в коммуникациях. Да? А потом у нас был собственный бизнес-тренер, молодой, очень эмпатичный человек, харизматичный. Да? Но эмпатия очень быстро сжигает людей, да, если ты это пропускаешь через сердце. Сейчас мы нашли некий баланс. Мы нашли некий баланс, у нас есть профессиональный тренер, который мы взяли за авиаиндустрии. Мы работаем с нашими партнерами. Помимо того, что мы пытались найти подход с точки зрения преподавания эмпатии, мы еще и работали с нашими партнерами. Потому что если мы стали понимать важность эмпатии с 2011 года, когда мы стали видеть эти результаты, то наши партнеры поняли, что эмпатия важна значительно позже. Почему? Ну, потому что очень тяжело привязать уровень эмпатии, да, к там кассе. Не Вот у меня сразу вопрос. А у вас, как у топ-менеджеров, есть какой-то зашитый там косвенный или прямой KPI, связанный с эмпатичностью или с сервисом или вот только количественные показатели? У меня, как у руководителя сервиса, есть показатель, который напрямую оценивает индекс клиентской удовлетворенности. Само собой, эмпатия включена. В а индекс клиентской удовлетворенности, естественно, включает в себя эмпатию. Я бы хотел сказать, что эмпатия – это такой очень каверзный показатель. Потому что есть эмпатия как прямое влияние на индекс сервиса, да, когда клиент оценивает, насколько мы улыбнулись. А также эмпатию имеет некое косвенное влияние. То есть, что я имею в виду, вот, если клиенту оказали услугу быстро и качественно и улыбнулись, то э, клиент поставит по первому, второму параметру максимальную оценку, ну и по третьему максимум. Угу. Если же клиенту оказали э, услугу быстро и качественно, но при этом возник некий недопонимание, недопонимание да, легкий конфликт на этапе, когда клиент принимает эту услугу, то клиент занижает не только параметры эмпатии, но ну и, и все остальные. И это сразу бьет рикошетом очень сильно по всем нашим параметрам. И поэтому у нас ушло несколько лет, чтобы объяснить нашим партнерам, что экономить на Обучение, коммуникациях с клиентом, да, не нужно. Нужно уметь общаться с клиентом на его языке. И если раньше многие наши партнеры были, ну, я бы сказал, некими ремесленниками, у которых, знаете, вот, золотые руки, но язык, я бы не хотел сказать… Из говорить, другого язык, места. Да, спасибо большое. Но нет у них гибкости в речевом аппарате, да? много Просто костей не были такие там. Задачи. Они решали проблему с техникой, да. за что мы сломалась починить починили. Да. И клиенты всегда ставили низкие оценки. Они говорили, вот, и, вот инженер плохой, и сервис плохой, да и Samsung тоже непонятно что. Он со мной не разговаривает. Да, абсолютно верно. То потом, когда Существует... мы с не разговариваем. Нет, мастер, <с> что он там делает. И потом, когда мы стали вот, коммуницировать с нашими партнерами, объяснять, друзья, вот, нужно сначала решить проблему клиента и понять, что он хочет, а вот решение технической составляющей это важное, безусловно, да, но не единственное, что нужно, чего нужно добиваться в рамках обслуживания клиента. Вот в течение двух-трех лет, с 2011 года, мы работали с нашими партнерами. Партнеры стали понимать, почему это важно. Потому что, вы знаете, да, когда происходит некая инновация, сначала идет отрицание. Конечно, change management классический, Да. да. Нам всегда говорили, вы знаете, там вот у нас низкая эмпатия, потому что на Кавказе самые горячие клиенты. Да, вот у нас пока, извините, у нас низкий уровень показателей, потому что там, клиенты неадекватные. Или там то же самое нам говорили на Северо-Западе. У нас все клиенты переморожены, они никогда высокий уровень эмпатии. А Отъекутие холодно, вкусная. да, холодно. Да, да, но вот потом постепенно они стали понимать, что субъективные оценки клиентов, они на самом деле отображают некую объективность сервисному обслуживанию. Uh -huh. И вот когда руководители бизнеса это услышали, они повернулись к нам лицом, они увидели те инструменты, которые мы пытаемся впихнуть со всех сторон, по-хорошему и по-плохому. Ну, как только они сами стали это принимать. Потребность возникла, как когда... Абсолютно верно. Да, Когда они, они подошли к этому уровню, тогда у нас процесс пошел. Мы им стали давать инструментарии, они стали внедрять различные инструменты, я потом могу рассказать, какие у себя в сервисе, и это сразу стало давать показатели, положительные, результативность, то есть клиенты стали ставить более высокую оценку, у нас у Самсунга самый высокий уровень сервисной тональности в Digital Media, то есть клиенты хвалят наш сервис, а что это дает? Это дает дополнительные потоки, это а по дает ми, дополнительные миру, клиентские вы, потоки. А что происходит вообще в мире? С точки зрения, это сказал, что ты видишь, если рынок растет, а вы, там, допустим, ваши показатели, а с точки эмпатии наш российский офис, он в каком, на каком уровне по вот, в мировом Samsung? В прошлом году у нас был значительный тренд улучшения этого показателя. Пока мы не ушли, ну, не вошли в топ-3. А кто И, топ в топ-3? В топ-3 у нас в первую очередь попадает Юго-Восточная Азия, Сама Корея. Сама Корея, конечно. Мне да. кажется, это особая традиция. Я тоже так думаю. Да. Никому не отдадут. Это совершенно другая культура. Да. Да. И еще там есть э, Сингапур. А, и э, ну, э, из европейских стран там очень э, сильна, если я не ошибаюсь, это Бенилюкс, страна Бенилюкс. Мне кажется, там в принципе все хорошо. Ну, Знаете, да, да. да. да, да думаю, что Там да. и страна маленькая, да, и культура сервиса давно присутствует. И культура в целом страны, и как бы. Вот эти, и другая совершенно позиция, вот эти маленькие разговоры. И small talks и так далее, и так далее. Yeah. Опять же, возвращаясь ко вчерашней дискуссии, мы сравнивали, в чем разница в подходе обучения сервису западных компаний российских компаний. Мы выявили, что э, именно человек, сам по себе человек, стоит во главе угла сервиса. Лояльный сотрудник-лояльный клиент. То есть, если мы не, не сможем сделать компании лояльным сотрудникам, вовлечь его в то дело, которым живет компания, ожидать от него какого-то лояльного сервиса или от того, что после него клиенты станут лояльны, невозможно. Поэтому я считаю, что чем больше западных правильных технологий, э инструментов будет у нас здесь, тем в целом ситуация сервиса будет выравниваться. Сколько по времени занимает процесс примерного обучения вот эмпати эмпатии, там, из каких этапов он может состоять? Ну это на самом деле never ending story. Смотрите, для того, чтобы мы сейчас в рамках эмпатии работаем по следующим этапам. В первую очередь это базовая сертификация. Мы предоставляем онлайн-тренинг, даем необходимые скрипты, там несколько тренингов, человек должен их освоить, послушать тренинг и сдать сертификацию. То есть мы предоставляем некие базовые знания. Затем... Следующий этап, да, это уже face-to-face -face тренинг, касается крупных городов, в первую очередь, где э, мы э, проводим там однодневный или даже двухдневный тренинг по запросу наших э, партнеров, и мы моделируем негативные ситуации, угу. да, отрабатываем, отрабатываем, да, такие самые сложные моменты. Первый, второй этап, это на самом деле предоставление неких инструментов. Угу. Но самое главное, самое главное, да, это чтобы... Люди стали использовать это на практике. Потому что очень долго мы сталкивались с тем, что мы людей обучаем, мы предоставляем правильные скрипты, тесты сдаются шикарно. Люди понимают, что это такое, но они это не используют. Почему? В первую очередь, отсутствие понимания необходимости в этом инструменте со стороны руководства, угу. что влечет за собой отсутствие мотивации на этот показатель. И когда там собственный бизнеса говорит, слушай, там, Петя, мне это э, там поднимет, давай там говори правильные скрипты. Человек, даже если будет произносить правильный скрипт. Э, человек будет чувствовать сразу, что это не неискреннее. Абсолютно верно, потому что ВКонтакте самое важное не только следование скриптам, но еще и паравербалика, не невербалика. А вот это все можно делать только тогда, когда сам сотрудник в это верит, тогда для него это важно. Я уверен, что э, вот вы знаете такого человека, как Джон Шоу, э, конечно, с точки зрения. Конечно, да, конечно. он был здесь в моей студии, да. я с ним дружу. И вот у него зависть. Белая зависть. Белла, бэ, да. бэ, бэ, могу поделиться <свят> хорошим в смысле слова. А, вот у него фундаментальный, я присутствовал при его презентации его продуктов. Он, он считает, что так, чтобы построить сервис компании, нужно минимум три года. Потому что одноразовые тренинги, не работают а не всплеск, а потом падение. И нужно постоянно поддерживать эту вот эту пилу, как бы сказать, падение интереса каким-то новым программам. И первая, фундаментальная, базовая программа, которую он говорит, должен пройти от генерального директора до уборщицы, называется «Отношения». Суть программы очень простая: два типа коммуникации: позитивные коммуникации и негативные коммуникации. И раскрывается все это. Так вот, мне поразила ну, одна из идей, что человек чувствует, как на самом деле к нему относится буквально через 15 секунд, улыбается ему или не улыбается другой человек. Удивительная вещь. И он улыбнется в ответ. Да, если искренняя коммуникация ему улыбнулись, он тоже улыбнется. А если не коммуникация, он через 15 минут поймет, что ему здесь некомфортно. И он начнет испытывать дискомфорт, негатив. А когда ты испытываешь негативный, твое желание побыстрее оттуда сбежать. Да, да. абсолютно верно. Да. А, а, в рамках эмпатии да, мы делим э, обучение на две составляющие. Функциональную и эмоциональную эмпатию. Mm -hmm. да, функциональная эмпатия ⁇ это вот правильные скрипты, какие-то действия, которые сотрудник должен сделать в рамках сервиса по отношению к клиентам. Это функциональная эмпатия. И она проще культивировать, потому что предоставить скрипт и сказать, вот эти фразы не Говори говорить, фразу, да. а вот эту фразу ты не можешь говорить, люди быстро воспринимают. И вторая составляющая – это эмоциональная эмпатия. Вот Скажи люди пару это новый для меня термин. А, а, когда а, идет коммуникация между двумя людьми, да, коммуникация, она состо... эта коммуникация состоит из э, трех слоев. Да, слой номер один – это непосредственно текст, которую ты доносишь до человека, угу. да, там, я тебя люблю. А вот в рамках общения между людьми сам текст э, имеет вес где-то порядка 10%. Текст 10, окей. А, следующая составляющая – это паравербалика. Да, это уже интонация. А, интонация голос. Интонация, как ты произносишь Именно это? про голос только сейчас. Мы говорим, говорим в первую очередь про голос. Угу. Голос. Это сколько там, уже процентов? Э, Голос, э, там, тембр. Это где-то порядка 30. Ого, в три раза больше. И самое главное, это э, невербалик. 70 остается. 60. Да. Ого. 60. Даже в других исследованиях 57 было не верно Ну, я не могу быть таким точным, Марин, как ты. А, исследования меняются, да. Коллеги, я вас предупреждал, что время эфира пролетит незаметно. Осталось 4 минуты. Ой. Что, вот смотрите, я, я всегда стараюсь своих спикеров, даже вот в таких огромных там, транснациональных компаниях, приземлиться. Нас смотрят по всей стране предприниматели с разных городов, с небольших. У него там компания может быть 20-30 человек. Он сам генеральный директор, сам собственник. Но тоже хочет вот этой эмпатии. Ребята, давайте дадим какой-нибудь простой шаг, с чего начать, чтобы это за, ну, зашло и попробовать внедрить этот человек в Дай вот какие-нибудь там первые 3-4 шага. Что нужно сделать в любой компании, чтобы появилась эмпатия в отношениях внутренним и внешнего клиента. А, — ну, На самом деле, э, тут все э, довольно просто. Класс. Если человек э, хочет, чтобы в компании э, э, был высокий уровень эмпатии, а что такое эмпатия? Это производная от... Э, Повторюсь, от производственной среды внутри компании. Есть, возвращаемся опять к корпоративной культуре, Абсолютно которая пронизывает все. Абсолютно Если ты хочешь, чтобы у тебя был высокий уровень эмпатии, в твоем понимании эмпатия ⁇ это приветствие, улыбка, выслушивание клиентов. Значит, будь добр, пожалуйста, сам демонстрируй это к своим То клиентам, есть, если то ты то своими, со своими подчиненными никогда не здороваешься, никакой эмпатии быть не можешь. Абсолютно. Верно. Если Начина ты с не себя. даешь им обратную связь, никакой эмпатии быть не можешь. То есть, если ты хочешь, чтобы эмпатия была в твоей компании, заряди себя и начинай делать это. Абсолютно верно. Если ты э, собственный бизнес хочешь, чтобы э, твой сотрудник Вася относился к клиенту Пейте, положительно будь добр относиться также к своему сотруднику Вася. Супер. И все вот. как просто оказывается. Я вот последние там, несколько секунд скажу, а вам-то самим легко было стать такими эмпатичными. Мариан. Ну... Может у тебя от природы просто такой талант? Я, я не знаю, эмпатична ли я. Конечно, вот с первой секунды, да. Правда? Да, Рина, а ты. Я сейчас просто подумал, наверное, даже не все сотрудники в моем подразделении оценят меня как эмпатичного человека, да? но так, чтобы, не, чтобы розовые очки снять. Но на самом деле, вот опять-таки, если ты хочешь, да, чтобы с тобой поступали хорошо, поступай также с окружающими. Поступать. Да? Абсолютно базовый, верно. Да. Ничего сложного в этом нет. Главное это делать. Не просто помнить произносить, а делать это самостоятельно. И если это люди видят, они это ценят, и они будут тебе отвечать за именностью. И нужно любить то, что ты делаешь. Друзья, и это испытывать вот, от этого эфира. Да, да, вот вы знаете, я получаю истинное удовольствие вот от таких эфиров, когда вы, спикеры, несете в себе вот эту любовь к своему делу, вовлеченность, я вижу, да, в колоссальную лояльность, а самое главное – желание делиться тем, что вы делаете. Ведь в чем еще прелесть вот наших эфиров? Тем, что, казалось бы, да, ну как можно узнать, что происходит в Samsung, да? ну какие-то официальные статьи, что-то еще, или в других таких же замечательных российских и зарубежных компаниях. Чем больше мы открываем двери, тем больше мы делимся различными инструментами, наработками, тем самым бизнес сообщество вообще среда в России будет меняться. Мне кажется, все это способствует тому, чтобы мы с вами делая вокруг себя какое-то правильные дела в радиусе одного метра, решали и делали нашу страну лучше. Спасибо вам огромное за прекрасный, очень интересный эфир. Последний, финальный вопрос. Какими способами вы у себя прокачиваете эту эмпатию? Читаете книги, смотрите видео, не знаете, общаетесь друг с другом. Буквально секрет своего личного эмпатического успеха. Я э, в свое время э, читал несколько книг, связанных с эмпатией. И там там начинают тоже Джон Шоу, да, там можно и что-то более легкое, типа Смейсона клиента на всю жизнь. Книг на самом деле очень много. А, вот, Но ну, самое вот, действенным для меня инструментом был по прокачке эмпатии недавно. Я просто спускался и работал рядовым сотрудником да, в коммуникации с конечными потребителями. Вот, когда тут вот, поработал э, несколько дней в таком формате, я понял, сколько ненужного лишнего, я пытаюсь, извиняюсь изображение, навялить своим партнерам, потому что сидя у себя в офисе, я считаю это необходимым. Да? А когда ты спускаешься на землю, ты видишь, что это совсем не так. Поэтому нужно не отрываться от, от реальности. От реальности. Абсолютно верно. И плотно а, общаться с своими сотрудниками, слышать, что они говорят. Марина, последние секунды. А я улыбаюсь. Супер. Мне улыбается вот Уважаемые друзья, коллеги, мы завершаем сессию 2018 года, первую, и уходим на летние каникулы, вернемся к вам в сентябре. И вот Ринат Нигматулин, сервис-директор фактически Samsung, сказал фразу, которую чуть-чуть ну, раньше тебя сказал знаменитый автор стартапов «Силикон Долины» Боб Дорф. Хотите реально понять, в чем Боб боль ваших клиентов, поднимайте свою задницу, выходите из офиса и идите работайте с клиентами. Никогда вы не узнаете ничего лучше, а тем более, если вы собственник, директор, вы хотите сделать, чтобы у вас там в офисе было классно, как же вы, не зная того, что происходит в полях, не делать. Идите, спросите, а потом вернитесь и научите своих людей. Спасибо вам прекрасно за эфир. До спасибо. встречи. Спасибо. Да, вам спасибо. спасибо. Удачи да, всем. До новых встреч.